Привет, ребят! Сегодня настраиваем девяточку на 1.8 моторе. Я Женьку в прошлом году настраивал на этом моторе, но здесь были другие валы, сейчас стоят 52-52 АКБ двигатель. Прокаровский рисак. Ну, как и стоял на той машине и колено тут поменяли ребята потому что то колено просто лопнуло по шейке нет. ну да и диффузора нету а так все как бы отлично ну, сейчас покрутили валики посмотрим как она будет ну покатались уже в принципе посмотрим как с перекрытиями чуть закрыл я немножко выпуск пуск пока так и оставим наверное. ну в принципе наполнение у нас где-то в районе 7000 максимальная, ну это так и надо, в общем-то, машина подрали, готовится, вы же на хуне будете, да, гонять? Да. Ну сейчас, да, гонка, да. да, на хунгору поедут, и, в принципе, дальше все гонки тоже горные такие, ну то есть все по горам получается, ну сейчас покатаемся, посмотрим, я еще засниму на ходу, Настроим хорошо, нагрузка хорошая В принципе, должно вытягивать это. Машина, кстати, Завуф, машина. Завуфер, там немеренный, багажники, она вся шумленная, и тут до хрена, в общем, всего стоит. Ну, по идее, это все будет, ребята, убирать и облегчать, да, потому будет. что это нереально, я думаю, сейчас вес-то нормальная у нас. Ну, главное сейчас откатать ее, чтобы мы ну, да. с мотором закончили и там уже дальше. Ну, а дальше там уберем, уже, да, делать да, и подвеску. Подвеску поставим, да, сейчас мы не на подвеске. По гражданской подвески практически там бинты стоят но они не для этого ну, да. ахуна. Ряд, да, 18, ребят. 18 и ряд 3, и ребят, пара будет 4, 4 3 3 3, 3 да. Ну да, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 один подняться, мы можем поставить иду ну, да. в принципе, ну, чтобы понять машину ну, я там ноут ну, куда-нибудь кину, чтобы не разбегачился а? ну, давай здесь постойте мы можем ну, где ну, угодно где ходишь? а где я спущусь, а посмотришь сейчас поднимается слышно, но непонятно где ну и конечно же как обычно машина ехала, едут мы. не было не было и все приехали спускается вниз но тут машина везде опять Фиг тут покатаешься ну да а, потому ну, он так и должен быть по мотору все хорошо он нормально работает перекрытие я думаю уже трогать не будем мне кажется нормально я посмотрел по воздуху по наполнению все отлично Все нормально да и тут еще пока фильтра нету прямой забор прямо вместо пары сделал время потом ребята поставят уже и фильтр как бы корот, и все остальное думаю будет нормально ну, сейчас поедем дальше на вообще нет, потом вот такой прирост. докатали все отлично едет хорошо ну диапазон мне понравился как бы вообще классно при этом Широт. все Широкий диапазон хороший прям со шпильки выходит вообще ну 4,3 пару отлично. поставить и вообще да. будет прям потому что 3.9 конечно она слишком длинноватая, хоть и 18 ряд но это для ралли машина она особенно для горных гонок, там сплошные шпильки, повороты, и надо выходить и раскручивать очень быстро. А 3,9 она скоростная получается. А здесь как раз 4,3 там 4,1 подойдет прямо идеально. Ну, валы мы раскрутили сильно, не знаю как, насколько там реально по подъему, но вот по шестерням как-то вот так -то все выглядит. Тут трудно сказать, конечно, сколько это. Ну, сами понимаете, винтичек должен по центру быть. В общем, вот так вот. Ну и потом не знаю, блин. Может, потом померить как-то, блин. Померить как будем. Да, когда разберем, там посмотрим. И там видно будет. Так что, в общем, все настроили. Ребята поедут на гонки. У вас же когда они там? 19 19-го, А, ну, отлично. Обычно. Да, гон... Обычно звонят, блин, во время съемки. Ну, в общем, доделали, все, ребята тут доделают, уберут салон, э -э -э, все доделают, в общем, снимут сабы вот эти там, там, кстати, вот я сейчас покажу, с чем мы катались, тут музыки полно, и вот такой вот саб тут вот стоит, плюс акустика еще, ну и шумки тут немереное количество везде, она, она, она там просто даже пластик везде проклеен, то есть все везде заклеено, ну, естественно, на гонку все это будет снято. Так что, в общем Да, блин, да что за люди-то, блин ну. Звонят обязательно, когда я снимаю 220 раз, блин, да еще бесит Это просто нереально, блин Сбрасываешь, значит, какие-то дела Зачем перезванивать еще Так что, в общем, ребят, все застроили Все отлично Гурген поедет Посмотрим, как он, какое время покажет Но ну, ему понравилось, в общем, машина едет Хорошо, и во всем диапазоне. Так что не забываем подписываться, ходить под видео там на Драйв Контакт. Соответственно, подписываемся на канал, жмем колокольчик, ну и смотрим другие видосы, которые у меня сняты, и что-то свежее будет появляться всегда. Так что всем пока и до новых встреч!